Одно из таких событий – это блокировка телеграмма. Власть в очередной раз пыталась вторгнуться в частную жизнь граждан. А когда у них это не получилось, они еще и провалили попытку заблокировать мессенджер. Новый президентский срок ознаменовал собой ухудшение отношений России с западными странами. Применение химического оружия в Сирии, отравление скрипалей, взаимная высылка дипломатов, закрытое консульство США и Великобритании в Санкт-Петербурге. Трагедия в Кемерово всю страну. Но вместо того, чтобы увидеть положительные изменения в области пожарной безопасности, мы видим только то, что на частный бизнес давят и вынуждают их давать взятки компетентным органам, которые ответственны за это. Нас не устраивает то, что происходит в стране, поэтому мы выходим 5 мая на улицы.